Дорогие друзья, всем здравствуйте. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно. А, да, если будет звук прерываться, то скажите. Я, как всегда, сбегаю за проводом к интернету, потому что я его все время забываю подключать. Да, все, как Будем надеяться, что будет у нас с вами сегодня хорошая связь. И мы сегодня с вами поговорим про прогноз на октябрь. Понятно, что всем тревожно, да и октябрь у нас такой куйганг, да, генерал с топором в руках идет. Но мы с вами все-таки смотрим общую тенденцию, да? Мы с вами смотрим общую тенденцию, мы не рисуем себе картинки, не рисуем какие-то страшилки для себя, а все более для своих близких пытаемся находить все хорошее что можно найти в, в этих прогнозах в этих стихиях которые приходят и пытаемся от этого отталкиваться ну если у что то есть плохое то пытаемся тоже вот какие-то маневры совершать для того чтобы все из нас были живы здоровы и прекрасно себя чувствовали Напоминаю, что наш прогноз с вами, он публикуется, прогноз по бадзы, прогноз по фэншуй, шуй в который будет за мной, после меня читать Татьяна, прогноз по выбору дат. Это все будет в виде статьи у нас на сайте, вы все сможете перечитать, пересмотреть, посмотреть какие-то даты. Вот. А сейчас давайте просто с вами поговорим я понимаю что многие из вас тут просто любители астрологии любители бадзи напоминаю что кто, кто перед вами сейчас представлюсь меня зовут Пугачева наталья я психолог преподаватель астрологии бадзи и для того чтобы вам было поинтереснее вам нужно зайти на свою сделать свою астрологическую карту зайти на наш сайт Сайт называется npugacheva.com, сейчас запись, да, я, да, будет запись, да, вот, если у нас модераторы есть, то сейчас с вам, если нет модераторов, то мы с вами сами прекрасно справимся, сейчас, минуточку, значит, значит вы заходите на сайт npugacheva.com, заходите на, значит, вы заходите, пишите свое имя, пол, дату рождения, время рождения, если вы знаете время рождения, тогда пишите город русский по-русски, остальные по-английски, если не знаете время рождения, город тоже не пишите, на, на значит, расчет, на кнопочку расчет, и у вас будет вот такая астрологическая карта, нас интересуют с вами столпы судьбы, их 4, час, день, месяц и год, и, собственно говоря, будем больше всего говорить про господина дня. Господин дня ⁇ это, вот вы видите, день, столб дня, верхний знак. Это и есть господин дня, элемент личности. И вот, например, здесь вы видите огонь я, он прям подписан, да, в дне верхний знак. Вот Елена вам сбросила да. Значит, и мы все с вами... Так, сейчас все воды нальем. И мы с вами все... Смотрим на те знаки, которые вы видите в своей карте. Они все у нас с вами подписаны. Они все у нас с вами ähm, и земные ветви, подписаны небесные стволы. И когда я буду вам рассказывать какую-то информацию, я буду говорить про какие-то знаки, если у вас есть тот или если у вас есть кто-то, то вы будете смотреть просто в свою астрологическую карту и ну, сверяться с этой информацией. Да, всем привет! Ну что, друзья, конечно, мы все ждем с вами, и от астрологии, в том числе, чего-то поспокойнее, да? хотелось бы уже хоть, ну, чтобы хоть как-то, я не знаю, хоть как-то уже вселенная за нас заступилась, и как-то побыстрее все бы уже вокруг нас стала бы возвращаться на круги своя но месяц ну не получается пока нам этого сказать расслабляться в октябре точно не стоит даже несмотря на то что прекрасная есть течение ЦИ. Течение ЦИ это энергии китайской метафизики между столпами месяца и года. Говорят, что в октябре будет акцент на конкуренцию, стремление к лидерству. Как ни крути, столб октября, это куйганг, это, это боец, это генерал, это не сдающийся эм, какая-то, ну пусть человек будет, да, образ не сдающегося человека, который все время идет вперед. Нам бы, конечно, какой нужен образ? Нам бы уже нужен, чтобы у нас какие-то энергии были договаривающиеся, какие-то мягкие, какие-то уступчивые. Но нет, октябрь пока не про это. Итак, наделяет это время особой восприимчивостью к окружающему миру, упрямствам и агрессивностью к сожалению все это будет присутствовать но в то же время это будет справедливое соперничество в котором победителем будет тот кто сумеет найти золотую середину между искренностью беспри... беспристрастностью и умением полностью отдаваться своему делу янский металл это акцент на справедливость интриги и обман в любых отношениях будь то личные отношения или профессиональные не дадут положительного результата но могут подкосить вашу репутацию могут привести к разрыву отношений партнерских или ваших личных обратите на это внимание в октябре будут в приоритете те отношения которые несут в себе четкость дисциплинарность открытость а, да, еще и затмений Юлиан. Да, да, да, все все идет так, что вы постарайтесь числа, ну, до 20 я сейчас буду говорить, конечно, доделать дела. Так, ну сейчас, итак, все потому, что одной из характеристик нашего столпа ген на собаке является умение стоять на своей точке зрения. Пусть даже ее.. Не одобряет большинство, из-за чего существует вероятность потерять все свои связи и оказаться в изоляции от общества. Я сейчас не говорю ни про какую конкретную ситуацию, я говорю просто про стоп. Да? Каждый думает там что-то про свое, про глобальное, про минимальное, просто вот тенденция месяца такая. В октябре можно формировать команды единомышленников, сообщества которые будут работать над каким-то единым проектом над какой-то единой целью для более эффективной реализации своего финансового плана необходимо вносить, вносить какие-то творческие решения но нам всем нужно менять планы нам всем нужен, нужны новые идеи новые какие-то цели и э, об этом месяце говорит в целом октябрь будет месяц больших возможностей и представить широкий набор направлений для приложения усилий будут актуальные имущественные наследственные вопросы друзья ну про имущественные наследственные вопросы они действительно актуальны это сейчас и так всем понятно да? значит смотрите про возможности в, вот в том как бы в той истории, которая сейчас происходит, мне не хочется каких-то еще еще и слов там страшно употреблять, да. Вот в той истории, которая вся сейчас нами со всеми происходит, меня удивляют люди, такие люди, даже меня окружают, которые говорят: да, конечно, все как-то все вот не так, все вот все, конечно, плохо, все. Но это не ужас и ужас, да, идет перестройка, а значит появляются новые возможности. Представляете, то есть вот в этом все есть люди, которые, ну, у меня, к сожалению, так мозг не построен, но есть люди, которые говорят, окей, вот мой любимый роман «Унесенный ветром», там, мне кажется, очень похожая ситуация, в которой мы все находимся с вами вообще описывается, если мы там не будем брать главных героев Романа, да, то есть вот вся их вся их любовь разворачивается на фоне вот политических определенных действий и red если вы помните, он человек, который, ну, собственно говоря, на этой войне очень сильно разбогател. Так вот, что я хочу сказать? Сейчас я вижу, как многие люди вокруг меня кинулись переучиваться перестраиваться передумывать какие-то планы пере, ну как как-то пытаются перестраивать свои бизнесы и а есть еще и оптимисты которые вообще ищут какие-то новые дороги поэтому дорогие друзья давайте пытаться насколько у кого получится смотреть на открывающиеся возможности Жить все равно всем надо, мы с вами никуда не провалимся, зима земля круглая, все равно мы здесь останемся, будем как-то жить. И поэтому жевать будет те, тот, кто ну не совсем вот уже в шоке, а тот что-то может делать. Да? Особое внимание тут людям, у которых в карте Бадзи присутствует бык и коза. То есть, если у вас уже есть бык, коза, и они вместе, они могут быть в карте, или они могут быть. Что-то одно быть в карте, а второе, например, пришло по десятилетке, по такту, да? И тут еще приходит э, собака то у нас запускается э, ситуация земляного наказания. Вот. Э, она по-разному отыгрывается. Как бы мы по-любому понимаем, что земляное наказание ничего хорошего, да? уже если есть наказание, просто таких людей сразу предупреждают, что вам нужно быть еще более осторожнее, чем всем остальным. Да? Не надо скандалить, не надо выяснять отношения, лучше сконцентрироваться и воспользоваться энергией месяца собаки, которые дают какой-то творческий запал любому вашему делу. Собака – это земляная земная ветка и является еще звездой цветущего балдахина для всего нашего года, года тигра. То есть а цветущий балдахин – это крайне творческая энергия. Конечно, особенно сильно почувствовать на себе это влияние те, кто родился в день тигра или лошади. Ну, там, даже, даже может быть собаки, или еще придет собака, и вот это, конечно, начнет работать. Им больше других захочется творить, придумывать, придумывать, самовыражаться. Но также может появиться потребность в уединении, что, чтобы привести мысли в порядок. То есть, цветущий балдахин, еще и звезда одиночества, когда хочется, может быть, весь этот творческий потенциал переживать в себе может быть он не творческий, может он какой-то другой может быть вот но ну, у кого-то творческая у вас сейчас вообще не творческий, может вообще этот цветущий балдахин специально для вас он будет срабатывать как звезда одиночества этого не надо бояться потому что она дает э, в, важность важность для психи человека и это не только для психики но и для той энергетики, которая вокруг, то есть она заставляет определенных людей останавливаться и больше думать, больше размышлять, так что вот и хорошо. Куйганка и Квайганка – это одно и то же, да, в разных школах называется по-разному, ну это одно и то же из-за трудностей перевода китайского языка. Все звезды переводятся с китайского языка на английского, с английского на русский, и тут уже простор тоже для творчества, да. А если месяц коза в часе дракон, то наказание отменяется? Нет, наказание не будет отменяться, хотя да, некоторые школы говорят, что если собирается все четыре животных, то ну наказание как бы не будет работать. Но четыре животных это значит четыре земли. Четыре земли это очень тяжелая энергия, она все равно, даже если она не выйдет у вас как наказание, она у вас будет очень сильно вас тормозить. Поэтому, если у вас 3-4 земли собрались в карте, то ну, я бы на вашем месте была бы крайне осторожна, потому что все летит, все несется, а вы можете ну, неадекватно реагировать на ту ситуацию, которая происходит вокруг вас. Вот. Можно повторить, как читать карту. Вы делаете, у вас была ссылочка чуть подальше. Вы открываете эту ссылочку вот здесь, вот здесь прям у вас будет. Значит, смотрите, вы делаете себе свою карту и смотрите в столпы судьбы. Просто в столпы судьбы смотрите, там все написано. Тигры, лошади. Есть тигры, значит, про вас что-то говорим. Нет у вашей карте тигра, значит, про вас сейчас ничего не говорим. Например, да. Вот. Значит, дальше. Значит, остальным захочется в октябре переключиться на хобби, больше читать или встречаться с прекрасным. Мне вот как-то по-моему, захотелось. Все время тянет тянет в какую-нибудь о чем-то таком высоком и вечном, подумать, там картинная галерея, музыка, в конце концов, кленовые листья, потрясающие под ногами, да? Но осенняя земля способствует расслабленности и лени, поэтому не стоит перегружаться и брать на себя заранее невыполнимую нагрузку. Особенно важно завершить начатые проекты, дорогие друзья до 20 октября. Почему? Потому что 20 октября у нас начинает вступать в силу период земли. У нас земляная собака. Любой земляной месяц у нас несет двойную энергию. Первые примерно 20 дней, ну, там, 18 дней. Первые 18 дней идет э, энергия сезона. Вот собака это осень то есть идет энергия металла даже несмотря на то что у нас собаку мы видим собак на самом деле очень сильные энергии металла еще а вот последние 12 дней в каждом земляном месяце это как раз и есть земляная энергия то есть есть особенность у вас и так уже есть земля в карте то вот после 20 как раз будет прям земля земля еще больше будет торможенный процесс это по всем помимо всех, всех затмений и так далее да? так что в конце месяца не стоит принимать окончательных решений по важным для вас вопросам торопитесь завершить на, 4 дела вот, до 20 -го разумнее будет взять паузу на перезагрузку и более тщательные пересмотреть свои проекты это под, подходящий период для того чтобы выступить для кого-то помощником может быть заняться благотворительностью проявить больше проявлять больше каких-то положительных эмоций насколько это возможно. В октябре не стоит слишком откровенничать и делиться своими планами не давать обещаний все сказанное в один момент может повернуться против вас и в то же время вы сами стараетесь не обольщаться речами посторонних людей не верить им на слово велика вероятность повестись на какие-то на какие-то речи на какую-то неправду на обман вот помните про это не позволяйте себе принимать серьезных финансовых решений если вы не оценили альтернативу особенно в конце месяца то есть подключите бдительность подключите может быть в своих Своих вот у нас с благородами, к сожалению, в этом месяце не очень много, то есть не очень много людей, которые могут вам подсказ, дать хороший совет. Но тем не менее, есть же проверенные какие-то люди, там, родители или ваши учителя, ваши какие-то старшие товарищи, младшие товарищи, которые больше как-то вот понимают ситуацию. Поэтому все, особенно финансово сейчас, конечно, финансово просто такой вот такой переворот круговорот воды в природе поэтому смотрите либо до 20 октября либо потом 20 раз подумайте и 20 раз посоветуйтесь не стоит заниматься рискованными видами спорта и быть предельно осторожными при контакте с металлическими предметами можно травмироваться под рискованными видами спорта понимаем все рискованное что только может нас окружать если есть возможность не попадать в эти рискованные ситуации, было бы хорошо. Если у вас в карте уже присутствует и земная ветвь дракона, и собаки, то эти рекомендации для вас будут важны вдвойне. Если вы посмотрите, в каком столпе у вас находится одна из сталкивающихся ветвей. Смотрите, если у вас просто собака, и приходит собака, то та собака, которая есть в карте, она просто активируется. И что-то может принести. Но если у вас есть дракон, то приходящая собака, будете с ним сталкиваться, и будут изменения в той сфере, где у вас стоит дракон. И теперь вы должны посмотреть: если у вас дракон стоит в годовом столпе, прям будьте крайне внимательны, потому что годовой столб отвечает за нашу жизнь, за наше здоровье. То есть прям этот месяц вот прям такой, ну. Критически нельзя назвать, потому что мы не видим всю астрологическую карту, может, человеку вообще ничего не угрожает, и там какой-то дракон, ну, это просто ерунда, да? вот, но вы должны понимать, что годовой столб <vais> <Planet> – это перемены во внешнем окружении, причем во внешнем большом социуме. Перемены в стране, перемены в вашем роду, перемены в вашем... Там, я не знаю, сообществе, вашей фирме, корпорации, в вашей области, городе, что-то такое. Вот если в месяце у вас стоит дракон, то здесь уже могут быть перемены с вашими братьями, сестрами, либо э, родителями, папами, мамами, либо друзьями. И если дневной, то перемены могут коснуться всего, что связано с домом или браком да то есть если дракон у вас стоит в, в дневном столбе если в, в часовом то это либо дети либо ваша карьера а, также может можете пересмотреть свои жизненные планы или стратегию действий особенно актуально это будет если у вас не просто в карте есть дракон, а у вас есть огненный дракон, то есть над драконом стоит вот как вы видите здесь сейчас на слайде огонь или деревянный деревянный, то есть либо дерево, либо огонь надо стоит над драконом. Вот для вас вам лучше вообще спокойно пережить этот месяц, не выпускать пар, следует быть более внимательным запомните числа 18-30 октября. Более того, на сайте у нас будут опубликованы вообще все хорошие, плохие числа для, для чего бы то ни было. Вы потом можете зайти и посмотреть выбор дат в форме статьи. будет. Но ну, вот 18-30 числа в эти дни энергии дня складываются с месячными. Могут возникать препятствия, задержки или непредвиденные обстоятельства. Есть ли риск финансовых, даже есть риск финансовых потерь. Тем, у кого в карте есть земляная ветвь кролика, посмотрите тоже, также могут ждать изменения но более мягких. Кролик с собакой у нас сливается, образуют огонь, которого очень сейчас не хватает. Вне зависимости от полезности элемента, у вас появятся будут новые эмоции, захочется каких-то новых впечатлений. Да, ага, смотрю, да, ваше а, видео остановилось, по помесяца. Скажите, нормально ли мое видео, нормально ли все происходит? Потому что если не нормально, то я пойду сейчас э, к проводному интернету подключаться. Все нормально, да? А, ну значит. Да. Друзья, если вдруг я забыл, как всегда, подключить компьютер, если будет какие-то проблемы, вы сразу мне пишите, и я побегу свой провод тащить сюда. Все хорошо. Ага. А, значит, дальше, если в карте уже есть земная ветвь лошади, которая достраивает треугольник огня, из которой есть тигры, у нас есть погоду, собака пришла по месяцу, и вот буквально одна лошадь, то в вашей жизни будут непредвиденные изменения в той области, которая у вас выражена огнем. А, обратите на это внимание вот ну то есть смотрите что огонь за что отвечает за мужа за детей за деньги за здоровье вот если у вас есть еще и лошадь в карте и все сейчас в огонь уходит то вот в этом месте могут быть какие-то еще изменения Но стоит обратить внимание на то что если огня в карте много то он, скорее всего, будет неполезный огонь и добавит вас, вам такой сверхчувствительности, ревности э и склонности, может быть, даже к истерикам. Так, а если образовавшийся огонь принесет недостаточно, недостаточно полезную стихию, то вас ожидает приятные изменения в той сфере жизни, за которые он отвечает. То есть, если у вас мало огня, то, конечно, такой добавка этого огня, когда огонь образуется, либо у вас треугольник огня образуется, да, то есть если у вас лошадь есть, пришла собака и достроила, либо у вас кролик есть, и пришла собака, и тоже получился огонь. Вот, а дальше. А значит, к тому же, если ваш столб личности, то есть в дне у вас стоит инский, э, инский инское дерево на кролике, то вероятность новых отношений, может быть, дружеских, может, романтических, может, деловых, рабочих многократно увеличится. Обратите на это внимание. В плане романтических отношений э, будет не хватать страсти и оптимизма отношения могут развиваться не в том ключе в котором вы предполагали изначально возможно ссоры конфликты основанные на старых обидах и ошибках и какая-нибудь необоснованная ревность старайтесь не давать волю своим фантазиям и берегите тех кто вам дорог это мы сейчас говорим для деревянного кролика старайтесь не значит старайтесь не давать волю своим фантазиям да и берегите тех но рожденным в год или день змеи, еще вот на это обратите внимание, то есть если у вас змея стоит по году или по дню, собака приносит символическую звезду Красный Феникс, которая добавит привлекательности, очарование есть вероятно завести вот уже такие... Новые романтические отношения или оживить уже существующие, то есть как бы вдохнет в вас вот такое, вот такое крайнее очарование, скажем так. Всем, кто родился в месяц свиньи, в октябре самое подходящее дело для того, чтобы посетить в самое подходящее время для того чтобы посетить доктора ведь для них земная вет собаки это символическая звезда небесный доктор значит вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение земная вет собаки хранит значит собака это хранительница у нас вообще множество сокровищ и все чтобы вы не... И все, чем бы вы что, чем бы вы ни занимались в этом месяце, с удовольствием, с интересом, все пойдет в вашу копилку опыта, и, не при, и э, при необходимости вы сможете извлечь оттуда новые знания, новые увлечения, новые знакомства. Хочется напомнить о том, о чем я уже говорила, что земная вид собаки, к сожалению, ни для одного элемента личности не является. Благородным человеком, то есть помощи в октябре ждать э, не приходится. Э, до всего нужно доходить самостоятельно, не особо рассчитывать на то, что кто-то умный вам подскажет какой-то выход из непростой ситуации, наведет на интересную мысль или замолвит за вас овечка. Октябрь – месяц, когда необходимо проявлять не только самостоятельность, но и ответственность за сделанное или не сделанное сказанное или утаенное хотя людям синь, вот у кого господин дня синь, все еще могут надеяться на благородность игр это благородный благородный который не даст их в обиду до конца года пометую о том что месяц собаки помощи особо ожидать куда предлагаю обеспечить себе защиту самостоятельно можно взять э, фигурку талисмана фигурку собаки собака это охранник друг защищающий нас нас и наш дом где нужно поставить фигурку фигурку нужно поставить там где хотите видеть отдачу от талисмана либо возле входной двери она будет охранять дом от недобрых людей только обязательно разверните эту собаку мордочкой на вход в помещение на, можно на рабочий стол талисман будет приносить удачу в бизнесе и помогать продвигаться по карьере. в октябре месяце будет чрезвычайно активна та область в вашей жизни которая представляется янским металлом. сейчас будет вопрос наверное, а когда эту собаку ставить, а если год свиньи Юлия, я про год свиньи ничего не говорил я говорил только про месяц нет на год это не распространяется Значит, смотрите собаку вы можете либо когда месяц собаки вот стоит собаки когда поставить да, либо прям когда собака начнется 8 октября либо вы можете выбрать любую хорошую дату хорошая дата это либо день собаки либо день кролика либо из треугольника, с чем собака у нас дружит. Это может быть хоть лошадь, хоть тигр, да? То есть вот такие не подбирать. А если благородный в десятилетке, он продолжает работать? обязательно, конечно, Александра, это безусловно, конечно. А если в карте коза и бык фигурку собаки можно использовать? Я думаю, нет. Думаю, не стоит. То есть если у вас уже там складывается, зачем вам еще... Соба... Вот, Ольга, хороший вопрос. если Да, если у вас земляное наказание достраивается, тогда собаку просто не используйте Вот. Значит, синий у ловушки в собаке. Да, но мы говорили про благородных. Мы сейчас не можем взять каждый знак разобрать. Хотя да, Наталья там у свои... синего будет свои истории, конечно же. Но у нас, понимаете, у нас мы не смотрим. К месяцу потому что я не знаю как интерпретировать что приходит какой-то месяц к которому ты попадаешь в ловушку мы ловушки обычно рассматриваем относительно какого-то человека да? что вот у человека есть такой знак и ты туда попал и значит ты будешь выполнять команды этого человека команды месяца как мы будем выполнять ну наверное как-то тоже можно там нафантазировать какие-то истории я просто не знаю как это работает поэтому ловушка относительно месяца или года я не смотрю да значит дальше в октябре будут значит как я уже сказала в октябре месяце будет чрезвычайно активно та область вашей жизни которая представлена янским металлом а если в карте появляется целиком столб месяца г на собаке то вероятность изменения той сферы жизни за которую отвечает столб в карте также очень и очень велика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 Итак, для каждого господина дня, вот здесь мы видим, а, а мне что-то рисует неправильно, значит, вот в этой колонке мы видим господина дня а, и в, в, в, видим м -м -м, столбик. Сначала господин дня идет, а потом идет показатель, какое божество приносит вам ген, а какое приносит собака, янская земля. То есть для каждого господина дня будет два божества, которые что-то начнут стимулировать в его жизни. Итак, давайте сейчас углубимся в прогноз по каждому господину дня. Потом я вам расскажу про согревание денежной звезды, а потом у нас Татьяна Смирнова будет с прогнозом по фэншу. Итак, для людей дерева Янского и Винского в октябре приходит проявленная власть. Это время, когда проявляется стремление к лидерству, к, новым, к новой должности, и у вас для этого появятся некие дополнительные возможности себя проявить. Это мы сейчас говорим для людей, у которых господин Мя, Янское или дерево. Значит, конечно, это характерно, вот это вот проявить себя для сильных карт, у которых есть корни в карте или хотя бы присутствует ресурс тогда эти карты у них есть силы себя проявить вот. но могут всплыть рабочие моменты в которых вы ранее допускали ошибки И это не лучшим образом скажется на вашей карьере возможно закулисные интриги или судебные иски разного рода претензий со стороны других людей такое течение событий возможно при отсутствии ресурса то есть если нет у вашей карте ресурса или карта слабая то есть нету корней корень это такая же земная ветвь как ваш господин дня, такая же земная ветвь вот такого же цвета в земных ветвях да? вот. а в это время нужно делать упор на семью искать поддержку там находить нужных полезных людей которые смогут вас проконсультировать и определиться с окончательным решением в октябре у хоть янского хоть у дерева могут проявиться такие качества характера как целеустремленность харизматичность, справедливость самодисциплина может проявиться склонность к напористости у женщин могут происходить события в которых главным действующим лицом будет ее муж Одинокие смогут встретить своего избранника. Мужчины станут больше внимания уделять детям. Ну, это больше женщины смогут встретить избранника, а дерево, значит, у которых господин я дерево. А мужчины господин я дерево, они вот как-то больше к детям будут проявлять это внимание. В октябре деревьям предстоит действовать, добиваться желаемого при помощи приложения собственных навыков, вложения денег.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 прибыльных вложений в октябре нужно привлекать свои проекты единомышленников больше общаться по, по профессиональным вопросам но и не стоит устраивать конфликты и разборки они не поспособствуют успеху и карьер карьере особое внимание уделяйте своим расходам планируйте покупки это поможет накопить желаемую сумму требующуюся для реализации конкретной цели для инского дерева хороший месяц, но не нужно идти на пролом. В октябре важно последовательность действий и сосредоточенность на конкретной задаче. Месяц, когда очень важна коммуникабельность, корректное отношение к окружающим. Ну что, в общем-то, инские деревья и так умеют делать. И вы сможете увеличить свой доход за счет умения договариваться. Организуйте свой рабочий день так, чтобы все встречи были расписаны, и вы никуда не опоздали. В октябре женщины инского, инские янские деревья могут встретить своего мужчину. Инское дерево также м -м, влюбится, может влюбиться, но не стоит тратить слишком много на своих избранников. Стоит сначала проверить искренность его чувств, а мужчины увеличит траты на детей. Для людей инского и янского огня октябрь месяц, когда вероятность заработать деньги идет через творческое выражение своих идей, креативность каких-то креативных действий, рекламы или презентации, самопрезентации, возможно. В октябре предполагается больше финансовой активности.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 Однако в это время вероятны и незапланированные траты, и всплывшие долги, то есть в октябре и БИНом, и ДИНом, нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость, и не совершать каких-то неразумных трат. БИН захочет чаще бывать в кафе, в ресторанах, собираться за одним столом столом близких людей или коллег именно э, в таком непринужденной обстановке могут э, рождаться нестандартные идеи которые благодаря творческим настро... Настро... творчески настроенным компаньонам могут принести дополнительный доход у э, бина Немного энергии в октябре, но благодаря окружающим людям вы справитесь со многими делами. Главное, работайте с удовольствием, э будьте ответственны, не снижайте темпа. Дина, всег, Дина всегда у нас, иньский огонь, всегда нуждается в поддержке своих близких, родителей, старших товарищей. И в октябре вот эта вот поддержка будет нужна им просто вдвойне. Заручившись поддержкой, вы сможете проанализировать свои поступки, и подходить к новым задачам более осознанно. В октябре вы сможете с блеском проводить переговоры, обращаться к руководству, повышении должности и зарплаты. Только не останавливайтесь на месте, действуйте, и у вас прекрасно получится добиться желаемого. Для мужчин БИН и ДИН в октябре повышается вероятность встретить ту единственную, которую вы ждали всю жизнь. Или появится мысль о регистрации брака, если вы давно в отношениях. Вот. Для людей Инской-Леянской Земли в октябре приходит период активных действий. Вне зависимости от того, сильная у вас карта, слабая карта бадзы, у вас могут э, прийти креативные идеи, выполнение поставленных задач, и, и вы сами будете приятно удивлены. Почему не подумали об этом раньше? Это время, когда захочется заниматься творческими проектами, демонстрировать свои навыки, получать комплименты, захочется больше удовольствий, наряжаться, ходить в общественные места, на концерты, в кафе, вкусно питаться, слушать любимую музыку, общаться с интересными людьми. Одним словом, это время, когда в приоритете окажется ваше желание. В октябре для... Как для инской, так и для янской земли необходимо действовать сообща вместе с командой. Это время, когда вы сможете реализовать свои идеи, свои начинания через некое сообщество, через объединение людей, через коллектив, командную работу, что очень важно. Если вы захотите действовать в одиночку, то результат в конце месяца вас разочарует, так что welcome в команду. А для Инской Янской Земли месяц обещает быть плодотворным не только на пустые фантазии, а конкретно на целенаправленные действия и творческие проекты. Надо только для себя понять, что, что спонтанность не всегда хорошо. Лучше заранее подготовиться к этому времени и запланировать все пункты, что вы хотите для себя осуществить в этом месяце. Для Янской земли буду, значит, Янская земля будет фонтанировать идеями, но для того, чтобы вас воплотить их в жизнь и получить от этого прибыль, необходима компания. Вы сможете обмениваться идеями, впечатлениями, советами, информацией со своей компанией. Обязательно подключите свою жизнь старших товарищей или просто знающих людей, которые всегда придут вам на помощь. Для инской земли, э, инская земля э, смогут быстрее донести свои мысли до собеседника, воспользоваться имеющимися знаниями или получить новое в этом месяце. В октябре могут появиться идеи, которые есть возможность монетизировать. У вас получится налаживать связи, которые приведут к выгодным предложениям. У вас появится желание заняться собой, спортом, изменить прическу, обновить гардероб. Не отказывайте себе в этом. Итак, люди Инского и Янского металла. В октябре поддержаны со всех сторон. В октябре будет увеличение количества общения, новые знакомства и контакты, укрепление рабочих, деловых, партнерских связей, Частое общение с друзьями и знакомыми, но в то же время активизируются ваши конкуренты. Может быть, неприкрытая агрессия со стороны других людей, зависть, претензии на что-то ваше. Особенно актуально для, си, для генов и для синий сильными картами бадзи. Сильным мы говорили, это когда есть корни, ресурсы, ну хотя бы что-то то и то. Ну в основном, когда есть корни. Мы говорим, что карта сильная. Вам, или хотя бы мы говорим, что элемент личности сильный. Вам надо быть более бдительными и не поддаваться сомнительным предложениям. В октябре вы можете быть подвержены обману, можете потерять деньги, чтобы этого не произошло. Занимайтесь благотворительностью, меньше рассказывайте о себе, не сплетничайте не, и осознанно откажитесь от спонтанных покупок. Люди с сильными картами во время такого периода могут существенно повысить свой доход, применив более разумный или креативный подход к зарабатыванию денег. Люди со слабыми картами могут застрять на стадии выполнения своих желаний, совершенно забыв о том, что если их посетила замечательная идея, что подключив помощников к ее разработке, можно монетизировать ее и заработать на этом деньги. Но в этот период, неважно, сильная у вас карта или слабая, главная задача – отсеять токсичные связи. Не слишком близко подпускайте к себе людей, отношения с которыми тянут вниз или работают в одностороннем порядке для синий для генов и для синий в октябре актуальны коллективные творческие проекты совместные мероприятия могут расширить ваши таланты будет много-много встреч и контактов, вокруг будут такие же люди как и вы и каждый со своими гениальными идеями прогрессивными планами это время когда формируются компании, завязывается дружба создаются такие между собой между собой это время умных друзей, когда хочется потянуться под них, не отставать, учиться, развиваться, но нельзя забывать про здоровье. Октябрь – прекрасное время, чтобы наконец-то включить в свою жизнь спорт и пройти какое-то профилактическое обследование. Для людей воды... А для людей воды инской и янской октябрь это месяц поддержки усиления человека через его дом через его здоровье старших родственников обучения этим моментом придется уделять внимание это период когда захочется быть компетентным во многих вопросах узнавать новое проявлять любознательность стремление к образованию и соблюдения традиций. в октябре Иреном и Квеям не, не забывайте э, обращаться за помощью. Э, э, Ирен и Квей, именно люди с таким э, господином дня. Э, э, она вам будет всегда оказана. Период ресурса – это период защиты от внешнего мира, ощущения силы, всемогущества. Временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать э, проверенными методами. В октябре, в октябре нужно действовать через администрацию, через структуры власти или самому предпринимать шаги, которые несут смелость, харизму, структурированность, стремление к порядку. Для кого-то это может время быть рискованных решений, для кого-то это более, для кого-то более традиционных решение. Главное, чтобы хватило сил, смелости и амбиций воспользоваться подобным методом. Если у Ренов и у не хватало, не хватало уверенности в собственных силах, то в октябре все будет по плечу. Берите за, слож, за сложные или а, а, какие-то отложенные дела, у вас будут, будет помощь и поддержка не только от вышестоящих, но и от близких вам людей. Не ленитесь действовать, так как в этом месяце возможно некоторая стагнация захочется больше времени проводить дома семьей, а не бежать завоевывать мир. вы постарайтесь закрыть э, люди инской воды, постарайтесь закрыть в этом месяце все неоплаченные долги во избежание неприятностей э, с властными структурами. Э, Получится наладить какие-то выгодные связи э, и приступить к реализации проекта, к которому вы давно готовились. В октябре Ирен и Квей должны акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности, и при необходимости э, пересмотреть сложившиеся взгляды. Прекрасное время э, начать заниматься собственным здоровьем. А Значит, смотрите, друзья, дубликат дня, вот многие спрашивают, как, что делать с дубликатами. Друзья, мы, не видя карту, мы определить этого не можем. Если вы спросите у китайца, приходит дубликат, что это, он вам скажет, что это плохо, все. На самом деле, это не всегда плохо, но это, вот если у вас это, надо всю карту смотреть, нет никакого универсального ответа. Универсальный ответ – плохо, все. На самом деле, по практике я вижу, что плохо-то и не бывает. Нужно смотреть, насколько вот этот стоп вообще гармонично вписан в карту. Если этот стоп он поддерживающий, хороший, там нету так называемых негативных божеств, а, может, а, а то и может быть еще и ваши полезные божества, и приходят еще полезные божества, все будет хорошо. Но если это негативные божества, то есть эти вопросы, которые ну пальцем небо, то есть на них без карты я вам на них ответить не могу вот что друзья мои согревание денежной звезды согревание денежной звезды это когда мы с вами пришел в году дублика столпа дня я вышла замуж ну behave. он может по-разному отыгрываться я же не могу сейчас сказать что ваша дочка выйдет замуж я понятия не имею может вашей дочке 8 лет правильно вот по-разному можно и замуж выйти на дубликате все что угодно может быть да. но, но не видя вот здесь если вы сами умеете читать карту то просто хотя бы определите насколько этот стол полезен для карты если полезен все хорошо если не полезен ну значит будьте внимательнее потому что да, вообще дубликаты считается ну, сами читайте считать что-то плохо хотя по практике это совсем не так помоги что такое согревание денежной звезды друзья это когда мы взяли такую таблеточку, поставили в нужное время, в нужное место. Нужное время и нужное место вы можете зайти у нас, опять же, на сайте. Там есть раздел расчеты, там можно скачать шаблон 24 горы, он накладывается на вашу квартиру. Там есть видео, как это все делается. И у нас в октябре с вами будет всего лишь одна дата. Вот так бывает. То этих дат там через день, а то одна. Одна дата 17 октября. Более того, петухам нельзя греть. То есть, если вы рождены в год петуха, то, ну, к сожалению, вы это месяц пропускаете. А когда лучше начинать греть, вы, вот, смотрим вот в этом столбике, да. в какие часы не использовать, что значит не использовать? Если вы уже зажгли свечку, как обычно, эта свечка должна как бы гореть, да? поэтому мы маленькие таблички берем. Но если вы зажгли ее в час лошади, да, и она у вас не успела там в час козы догореть, пусть догорает. Это ничего не значит. Вам в час козы нельзя как бы начинать. Так что а вот всего лишь у нас с вами одна активация в этом месяце. В, я еще калькулятор солнечных двухчасовых, то есть я не просто беру те часы, я еще их перевожу на солнечное время. Это тоже в нашем разделе расчета берете город, вводите. И смотрите, когда у вас, ну, либо прям по тем часам, которые там есть. Все это будет опубликовано у нас на сайте, если уже не опубликовано в форме статей. Сейчас у нас выйдет к вам Татьяна Смирнова. Я бы вам хотела сказать, еще перед тем, как освободить, значит, я бы хотела вам напомнить, что у нас есть прогноз. Я презентацию не подготовил Так вот, друзья, я вам скидываю ссылочку. Прогноз на, значит, на следующий год. Прогноз, который готовит вся наша, кто еще не заказывал, я просто знаю, что в основном все уже заказали. Кто еще не заказывал, вы можете перейти на эту страницу прогноза. Она стоит сейчас 6 девятьсот. Это это, это прогноз руководства на 23-й год, в котором содержит бадзы, фэншуй, фэн-шуй, здоровье, выбор дат. Это такой, я его называю, большой талмуд на 500 страниц, где все, все, все расписано по каждого господина дня, по каждому месяцу. Я его рекомендую всем, даже люди... Начиная от людей, которые вообще, вот первый раз зашли сегодня, слушают прогноз и не очень даже поняли, где чего смотреть, там будет все в картинках, в схемах все обос... объясняться, все обоснования, все схемы, все таблицы будут прикладываться, все это вы сможете разобраться и делать прогноз на каждый месяц, буквально точный прогноз для себя, для мужа, для детей, для близких. Для тех, кто консультирует, он тем более нужен, даже если все, что вы знаете, уже знаете, вы учились в нашей школе. Самому рассчитать такую огромную работу – это, ну, просто очень и очень сложно. Здесь у вас будет все просчитано, и даже если вы просто будете, вы ведете консультации, вы помимо того, что вы сами умеете читать карту, вы еще можете взять массу информации оттуда. Я не говорю про то, что там еще и активации, в том числе и по цене даются. Те, которые платные, то есть вы еще своему клиенту можете массу всего интересного рассказать на ближайший месяц, исходя из нашего талмута, нашего прогноза. Так что переходите по ссылочке, заказывайте. Вы заказываете оплачиваете сейчас, а получаете его только в декабре. Потому что вот как раз сейчас... Преподаватели, методисты нашей школы, я все мы сидим и как раз занимаемся этим самым прогнозом. Так что, друзья, приходите. Это очень классный таут, пишет Елена. Я его уже третий год покупаю. Он очень объемный. Да, действительно, он очень объемный. Не буду поэтому сильно тут на него останавливаться. Я знаю, что он, его уже рекламировать не надо, вот как-то мы рискнули сделали в свое время его несколько лет назад. И теперь каждый год у нас покупают десятки, сотни наших учеников этот Талмуд наш, и, и э, тот факт, что они его покупают из года в год, говорит о том, насколько он важный, полезен и в общем-то за абсолютно смешные деньги, особенно по нынешним временам, но ну, просто, ну даже я уже не знаю, с чем сравнивать. Вот, спасибо, да. Значит, Татьяна Смирнова, подскажи, пожалуйста, ты у нас здесь, не здесь. Если здесь, то выходи, мы тебя ждем. Значит, на вопрос пока отвечу. Наталья пишет: А если петух? Ага, петух в ванной комнате. Ну, в ванной комнате мы не согреваем по одной единственной причине что у нас, э, она не особенно сработает. Ну, будете греть в следующий месяц, значит, этот пропустите. Танечка, выходи, я тогда э, со всеми прощаюсь, сейчас будет прогноз по фэн-шуя Татьяны Смирновой, да, и э, рада была с вами увидеться, в, ну, в общем-то, да, переходите по ссылочке, заказывайте наш прогноз.